В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР, программа Кун Маек, в студии Тимур Тимиргалеев. Здравствуйте. Тема нашей программы сегодня посвящена мероприятиям по подготовке и проведению саммита глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, а именно вопросам обеспечения правопорядка и безопасности в период проведения саммита ШОС. И для обсуждения нашей сегодняшней темы к нам в гости мы пригласили... Начальника управления службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской республики Нурлана Исмаилова. Здравствуйте. Здравствуйте. И политолога Айболота Айдосова. Добрый вечер. Добрый вечер. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И нас также можно слышать в эфире радио Лфм. И вы, уважаемые телезрители и радиослушатели, можете задать интересующие вас вопросы нашим гостям по телефону в студии ноль триста, двенадцать, шестьдесят семь, одиннадцать, сорок как известно, 13-14 июня в Бишкеке пройдет саммит глав государств, членов Шанхайской Организации Сотрудничества, и в столице уже начали прибывать иностранные делегации. Скажите, какие, какие меры приняты МВД в рамках данного мероприятия международного масштаба? В рамках данного мероприятия, в целях обеспечения общественного порядка, личный состав всех сил и средств по республике переведен на степень боеготовности повышенной. Личный состав бишкекского гарнизона службы несет уже в круглосуточном режиме, как уже успели заметить наши граждане гости столицы, на поступах по городу, при въезде в город уже выставлены блокпосты, работают сотрудники милиции, обеспечивают фильтрационный пропуск, то есть по выявлению подозрительных машин, там осуществляется перевозка различных опасных грузов, взрослых веществ, оружия и так далее, а также других запрещенных предметов. Обследуются все близлежащие дома к маршрутам передвижения наших высоких гостей. Вот бывали случаи, когда граждане чуть-чуть относятся с непониманием к действиям сотрудников милиции. Но все мероприятия нацелены на обеспечение безопасности наших высоких гостей и, и поддержание имиджа страны. Скажите, в период проведения саммита какие объекты будут взяты под усиленную охрану? Под усиленную охрану у нас в основном это аэропорт Манас, трасса, основная трасса по, по маршруту следования наших высоких гостей, место проживания наших гостей и места пребывания. Ну вот также известно, что в момент проезда делегации во время мероприятия дороги будут частично перекрываться. Да. Вот есть информация, где и когда это будет происходить и в какое время? Ну, точно какие трассы в какое время будут перекрываться я сейчас не могу сказать, потому что точные программы пребывания, прибытия убытия гостей у нас тоже, как говорится, это закрытая информация. Но могу с точностью уверить горожан, что основные трассы это маршрут от аэропорта Манас до города Бишкек. Чуйский проспект от улицы Фучика до улицы Советской и проспект Манаса, проспект Чингзайтматова от Чевекчелу до Резиденции, а также Южная магистраль от Советской до 7 апреля будут перекрываться временами. временами. Да. А скажите, в связи с этим будут ли изменения в схеме движения общественного транспорта? В схеме движения общественного транспорта, естественно, изменения какие-нибудь будут. Об этом уже наше Главное управление безопасно дорожного движения уже проводит работу с организациями, осуществляя перевозку граждан. А также выпускается уже объявление по выбору альтернативных маршрутов передвижения, а также воздержаться в эти дни желательно пользоваться частным транспортом и пользоваться общественным транспортом. А также вот пользуясь случаем, я хотел бы заранее обратиться к нашим гражданам, у которых на руках уже имеются билеты для вылета через аэропорт Монас, чтобы... Заранее выдвигались в аэропорт Монас, потому что бывают разные моменты, может перекрыться трасса и не успеть на рейс. Понятно, спасибо. Айголо, а как вы считаете вообще вот в рамках подготовки к проведению ШОС, как вы можете это оценить? Работа вообще как правоохранительных органах, так и в целом всех служб. Ну, для Кыргызстана это не впервые проведение таких больших крупных мероприятий. Мы достойно и на высоком уровне достаточно большое количество мероприятий вот с момента независимости провели. Надо отметить, что вот 19-й саммит ШОС на сегодня достаточно очень на хорошем уровне готовятся вот со стороны силовых структур, городская служба управделами президента, в нашей, а также другие органы очень гармонично, единодушно, координированно провели работу. Ну, для этого не нужно как бы, иметь там какое-то экспертное мнение, достаточно выйти на улицу, посмотреть, насколько Бишкек сегодня преобразился, какой он стал современный, вот эти наши центральные дороги были отремонтированы, дополнительное освещение проведено, также вот наша филармония, другие культурные места, вот столица очень сегодня преобразились. Это говорит о том, что подготовка велась очень основательно. Вот совсем недавно руководитель управделами президента Отметил, что вот на подготовку госрезиденции было потрачено 450 миллионов сомов, и ни один сом из бюджета не был потрачен на вот этот ремонт. Поддержку оказали вот государства, партнеры, союзники Кыргызстана вот по линии ШОС. А также вот из мэрии был, было выделено 60 миллионов сомов, и как мы видим, они достаточно очень хорошо были использованы. Вот центральная часть города, насколько изменилась, освещение какое. Ну, со стороны милиции тоже проводится большая работа. Вот в городе действительно стало безопасно как-то и передвигаться, и приятно, и уже как-то с гордостью можно показывать бешкек иностранным туристам, гостям, высоким президентам, которые вот завтра к нам приедут. Угу. Ну До этого было ожидание, что уже иностранные делегации начинают прибывать. Вот скажите, а как будет вестись работа вот недавно созданного подразделения туристической милиции? Ну, туристическая милиция у нас будет работать также в штатном режиме, в, в, в, на основных общественных местах, где в основном прибывает туристы. Это центр столицы, площадь ЛОТО, э, рядом с гостиницами нашего, наших э, премиум-класса, э, центральный универмаг, основные крупные торговые точки. — Ну а как вы считаете, какие меры предосторожности необходимо предпринять гражданскому населению именно в период проведения шоссов? -то, помимо того, что вы озвучили, что заранее выдвигаться, продумывать маршруты и так далее… Жизнь, как говорится, не должна стоять на одном месте, она должна продолжаться. Граждане жить своим чередом, но в то же время соблюдать требования, которые выдвигают сотрудники милиции, которые выполняют свои функции на том или ином участке. А как будет проводиться обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах, а также в местах массового скопления людей? В общественных местах, местах массового скопления людей усилены все патрули, как я уже сказал, на круглосуточный режим работы и днем, и ночью. Безопасность будет обеспечена. А координация будет осуществляться, и как она будет осуществляться? Вот, координация, как правоохранительных органов и их подразделений и также все городских служб между собой? Да. При, каждом, при каждом объекте аппаратом правительства созданы оперативные штабы по координации сил и средств всех взаимодействующих государственных органов. Айбарова, как Вы считаете, вот Жители Бишкека, а также гости столицы, ну, из числа кыргызстанцев, все-таки они готовы к тому, чтобы вот не ударить, как говорится, лицом в грязь и не осрамить все-таки. Ну, все-таки мероприятие такого международного масштаба не так часто у нас проходит. Да, действительно, вы правы, то что у нас нечасто подобные мероприятия проходят. И нужно еще добавить, что помимо саммита ШОС, к нам приезжает с государственным визитом председатель Китайской Народной Республики, также с официальным визитом кыргызстан пощад премьер-министр Индии, Монголии, Ирана, это все как бы накладывает большую ответственность на наши государственные органы. И сам президент вот сегодня даже пригласил представителей Министерства иностранных дел, курирующие вот в аппарате президента это направление, и еще раз дополнительно как бы проконтролировал, расспросил какие-то моменты, по которым нужно проводить еще более тщательную работу более того и премьер-министр как бы периодически проводит эту работу и конечно ответственность лежит не только на государстве но лежит ответственность на простых горожанах Действительно, не каждый день в нашей столице проходят такие мероприятия. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши горожане отнеслись к тем изменениям, которые будут происходить там в маршрутах и в других изменениях, отнеслись с пониманием, да. отнеслись с уважением к этому моменту. Если там будет возможность встретиться, может быть, там на улице этих иностранных делегатов, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы отнеслись с уважением продемонстрировали гостеприимство кыргызского народа. Я думаю, Бишкек готов, и наши горожане действительно проявят свои самые лучшие качества. Спасибо. Нурлан, еще такой вот момент, хотелось бы уточнить. Вы сказали, что уже перех... да, вариант внесения да, усилий службы, лишь в да. лечит состав Бишкекского гарнизона. А будут ли привлекаться дополнительные силы? Да, дополнительные силы привлекаются. Добавок к Бишкекскому гарнизону мы привлекаем силы средства ближайших областей, это Сицикульской области. И в случае необходимости, если потребует того служба, то будут еще привлечены силы. Угу. А курсанты академии или они да, сейчас? Да, очереди... да, да, да есть... все курсанты академии, внутренние войска наши привлечены, входят в состав Бишкекского гарнизона, они привлекаются в, полную, в полном масштабе. А также мы дополнительно привлекли, да, правильно сказали, по согласованию Совета безопасности Центральной Республики, привлекли военнослужащих вооруженных сил наших, и сотрудников таможенной службы которые тоже будут обеспечить, как говорят, оказывать содействие в обеспечении общественного порядка. Но при этом деятельность правоохранительных органов не будет нацелена только на обеспечение безопасности нет. нет, нет да. Также, также с... продолжать. Свою работу также мы дальше продолжаем выполнять. Достаточно ли средств передвижения, связи? Вот как это будет все вот осуществляться? Да, вот именно посредством передвижения очень, кстати, нам пришлось, пришла сейчас помощь Китайской Народной Республики? Они нам любезно предоставили 41 единица транспортных средств, которые уже сейчас несут службу уже по городу Бишкеку, а также нацелены на перевозку личного состава. Uh -huh. А в случае, все-таки, вот вы сказали, что уже когда были выставлены блокпосты на въезде в город, есть ли уже какие-то результаты, были ли какие-то нарушения и так далее? Ну. Uh -huh. Благодаря сознательности нашим гражданам, каких-то таких грубых нарушений у нас на блокпостах еще, слава богу, еще не зарегистрировано, не выявлено, не зарегистрировано. Mm -hmm. Спасибо. вот, ну саммит-шос два дня будет идти. Ну, вот как вы отметили, предшествует этому еще и госвизит председателя КНР, а также визиты и премьера Индии, и президента Монголии. Большой все-таки это груз идет на все государственные органы, конечно, в первую очередь на органы правопорядка, как вы считаете, вообще достаточно ли государство вообще в целом уделяет внимание вопросам обеспечения правопорядка безопасности как в период проведения таких мероприятий международного масштаба, так и в целом вообще? Я, я считаю, что наше государство, вот мы провели осенью игры хачемников на Исыколе, там тоже было достаточно большое количество представителей, руководителей государств, делегаций. Все прошло на очень высоком уровне, в какой-то степени это даже было проравнено к Олимпийским играм, и, в принципе, Кыргызстан третий раз проводит такое международное крупное мероприятие. Саммит СОС проходил не только, вот, не только сейчас, до этого тоже в столице Бишкека проходил, и каждый раз Кыргызстан показывал, демонстрировал свои как бы, возможности и способность проводить эти мероприятия. Другой момент, то, что сейчас... Как бы ответственности больше, потому что вот есть вот эти официальные визиты, государственный визит, и для нашего руководства нашей страны, для нового президента, для нашего государства, для вот представителей государственных органов это некий экзамен, который мы, конечно, должны пройти. И как показывают вот сегодняшние результаты, те изменения, которые произошли буквально за очень короткий период времени, мы этот, этот экзамен уже сдали достаточно успешно. Осталась теперь только техническая часть проведения этого мероприятия, на хорошем уровне и конечно остается совсем малость чуть-чуть потерпеть вот хотелось бы конечно пожелать нашим представителям силовых структур других государственных органов муниципальным службам немножко потерпеть осталось совсем немного надо пройти этот этап и как бы все потом станет на свои места но с другой стороны это поможет нам как бы скоординироваться понять какие-то слабые моменты вот, в работе государственных органов может быть между собой и это в целом как бы улучшает этот опыт даст нам возможность возможность проведения более масштабных мероприятий, может быть, в будущем. И в тот же момент надо понимать, что как бы за всем этим стоит еще и возможность для Кыргызстана, который открывает этот ШОС. И это mm -hmm. тоже ну, нужно понимать для наших сотрудников, которые сейчас днем и ночью, буквально вот даже целыми сутками сегодня стоят и работают. Спасибо. но ну, у нас есть телефонный звонок. Mm -hmm. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. А mm -hmm. Алло, здравствуйте. Говорите. Вот такая проблема, да, допустим, вот э, в связи с ШОСом структура МВД работает, да, там, бомжи, там, все какие вывозят, там, это, почему это нельзя делать регулярно? Вот мой вопрос такой, э, в нашем дворе, допустим, проблема вечная, да, там, бомжи, там, вот сейчас ШОС появилась и... Их почему-то вывезли. Лицо не всех. Понятно, спасибо за Ваш вопрос. Нурлан, ну, по Вашей части. Ну, лица без определенного места жизни это, как говорится, общество. Работа с ними, естественно, ведется. И зимой, и летом. Зимой каждый раз принимаются меры, чтобы по спасению их от переохлаждения. Это уже, как говорится, как бы правильно слово подобрать. Ну, куда ни, ни деться, да, они все-таки есть, и они есть, такие да, же члены да, нашего общества. Да, да, наши же граждане, граждане, Просто по каким-либо причинам у них сложилась такая ситуация, у них и жизнь так сложилась. Ну вот как зритель отметил, действительно был проведен рейд определенный да, какой-то, да? проводятся рейдовые мероприятия, с улиц вот, выводятся, как говорится, упираются вот, попрошайки, вот, которые... Во многих случаях соседние государства у нас постоянно мигрируют, попрошайничают, mm -hmm. попрошайничают. С ними проводится работа. С лицами без определенного места жительства. С лицами, состоящими на профилактическом учете. С лицами, состоящими на учете в психиатрических учебных учреждениях. Определенную работа до этого проведена. Как уже могут наверное, заметить горожане, город чуть-чуть стал... Как чище, да? Ну, чище, и то, что он преобразился в внешний облик, это бесспорно. Но скажите, вот все-таки мы страна восточная, да, и азиатская. Одна из наших достопримечательностей всю жизнь — это базары, да. И вот у нас ну, везде есть вероятность того, что иностранные граждане, также гости именно делегации, будут... Ну, стараться посещать. Вот в этом направлении работа какая, какая проведена и какая ведется вообще. Все-таки там действительно у нас постоянно народу много с ним. Тем более тут базарные дни на как говорится. Ну, на, в крупных торгово-рыночных торгово комплексах также будут нести наряды, нести службы наряды милиции, которые обеспечат общественный порядок. Все Сейчас торгово-рыночный комплекс у нас оснащена системой видеонаблюдения, которая также помогает нам в обеспечении общественного порядка. Но скажите, а в период проведения таких мероприятий, какие виды преступлений наиболее активизируются? Это мошенничество, кражи, там или еще что-либо. Ну, ну, это тоже ну, надо отдать да, должное, а преступники да, пытаются воспользоваться да. этой моментом. Ну, данное мероприятие у нас в большей части закрытого типа. Как говорится, все в закрытых зданиях, учреждениях проводятся. Но, как собеседник сказал в прошлом году, при проведении игр качеников в основном происходили у нас кражи кражи и утери. Иностранцы, как говорится, более доверчивый народ, что-то, например, оставят, забудут, а обратно придут, там не найдут, да? Такие, такого рода происшествия. Понятно. а вот ну, в целом, как можно вообще дать оценку? Или еще после того, как проведем, или все-таки уже, уже сейчас... Можно говорить, что ну, мы готовы, и не только городские службы там по работе внешнего облика, а также и правоохранительный орган уже рапортуют о да, полной да. готовности. Ну, если взглянуть на то, что происходит в Бишкеке, действительно проведена просто титаническая огромная работа со стороны всех служб. Это, это и мэрия, и, как я уже отмечал, и, и МЧС. Перечислять можно очень долго и со стороны журналистов сегодня тоже. И в Бишкек сегодня вот ощущается некая атмосфера праздника. Действительно есть вот эта атмосфера, когда ты едешь по городу, флаги висят, есть вот это ощущение везде ремонт, озеленение города, какие-то новые, необычные какие-то экспозиции, которые в городе появились. И есть вот это ощущение праздника, и сегодня вот, конечно, Хочется, чтобы этот праздник продолжился, и чтобы мы провели это мероприятие успешно. Трудности, проблемы, конечно, будут всегда. Но вот на данный период, то, что сейчас мы провели, достаточно на высоком уровне. Какими будут следующие несколько дней, покажет время. Но я думаю, та степень подготовки, которую мы сегодня уже имеем, можно уже твердо сказать, что Бишкек готов готов. Страна готова, государство готово, и народ тоже, в свою очередь, как бы чувствует вот эту большую, огромную работу. Я думаю, наши граждане, наши горожане тоже проявят терпимость к тем небольшим трудностям, которые сейчас, да. неудобствам, которые могут возникнуть. И я, я думаю, в итоге мы получим хорошие новые проекты для нашей страны, и нужно осознавать, что надо потерпеть, потому что в итоге там откроются какие-то новые заводы, новые предприятия. Это принесет пользу для нашей страны. С вами согласен, спасибо. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, что мы сегодня говорили об обеспечении правопорядка и безопасности в период проведения саммита ШОС. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей программе. До свидания. Спасибо, Ставтон, на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на канале ЛТР.